Любите Родину, мать вашу! 1 апреля этого года в Германии будут отмечать 205 лет со дня рождения Отто фон Бисмарка. Я хочу обратить ваше внимание на 1 апреля. Дело в том, что если 1 апреля этому политику, и войну и дипломату, немцы воздадут в первую очередь честь как собирателю земель немецких, объединителю страны, то вот эта вот дата 1 апреля, она характерна для россиян и для украинцев тем, что из Отто фон Бисмарка сделали вот дурака, то есть, понимаете, для, для многих из вас этот день дурака, да, и вот из Отто фон Бисмарка сделали дурака. Как это произошло? Ну, примерно в 2014 году на волне известных событий э, в Украине запустили такой мем, э, будто бы Готов фон Бисмарк сказал, что договор с Россией не стоит э, той бумаги, на которой он подписан. Ну, вспоминая старый анекдот о том, как армянского радио задают вопрос, почему вы употребляете пословицу о том, что незваный гость хуже татарина, а армянская радио отвечает, ну, хорошо, мы будем говорить по-другому, что незваный гость лучше Татарина. Вот и в данном случае можно было бы сказать, что Бисмарк говорил, что договор, подписанный с Россией, стоит той бумаги, на которой он подписан. На самом деле все было не так, как говорил товарищ Сталин. Все было совсем по-другому, и об этом мы сегодня расскажем. Но казалось бы, запустили украинцы. Я не обвиняю всех украинцев, я обвиняю тех, кто это сделал. Вот в конце концов, ребят, вы идете в Европу, да, и идите, так сказать, не унижайтесь, не плодите фейки. Ваша сила в правде. Не надо фейков плодить, да. Ну, в конце концов, если украинцы запустили этот мем, то причем тут как бы россияне, а при том, что если поискать, то вы можете увидеть на русскоязычных форумах. Утверждение, что фон Бисмарк был э, большим ненавистником России, что это вообще жуткий русофоб, в общем, русофобия, вот как хирург говорил, русофобию это вот всю, вот эту вот, кто поднимает русофобию, это все, кто поднимает. Да, а на самом деле все было не так, и э, Бисмарк э, был в первую очередь блестителем интересов своей родины, своей родины Германии. И хочу здесь обратить ваше внимание на такое обстоятельство, что когда вы говорите о западных политиках, вы все равно вот выход из советского пространства, вы все равно постоянно привязываете любые их высказывания к ситуации в Украине, в России, в США, кто кому продался. То есть такой вот этот вот короб с грязным бельем. На самом деле, будь то Ангела Меркель, будь то Бисмарк, в первую очередь бледут интересы своей страны. Иначе быть не может, да, иначе здесь выборная система. Ну и ребята долго бы не просидели у власти это сказать, да, если бы они себя вели по-другому. Однако же остановимся на этом. Я еще расскажу, как э -э, то, что я писал, э -э, украли коллеги российские журналисты, если это будет интересно. Но, однако, давайте мы поговорим о бисмарке. И сегодня анонсирую такую вещь, что, скорее всего, нам удастся показать, вернее, дайте вам послушать первую, единственную сохранившуюся аудиозапись. Дайте подумать, когда это все было. Аудиозапись, сделанную фон Бисмарком, это уникальная вещь. Надеюсь, нам это удастся, надеюсь, мы соблюдем здесь авторские права и сделаем это. Мы не случайно вспомнили не очень-то хорошую поговорку насчет незваный гость: Хуже Татарина, лучше Татарина. Есть такая ситуация, что Татар, татар мы будем немножко упоминать и впредь татар очень уважаемых, но и среди которых у меня много друзей, которых я уважаю в том числе и людей умных, выдумчивых, отличных математиков, не бултонов. ну как бы то ни было, давайте продолжим и давайте вспомним, что знаменитое сочинение «Россия 1839» принадлежащее перу выдающегося литератора Астольфа де Кустина. Как раз и породило крылатые слова. «Поскреби русского, найдешь татарина». Мы же, что касается вот фон Бисмарка, вполне вправе переначать его утверждение и сказать вот, «Поскреби немца, найдешь русского». И на самом деле, опять же, как бы близость двух народов не использовали себе во благо, не пропагандисты в странах, о которых я не хочу говорить. да, Сейчас упоминают дальше их снова. Вот, действительно, в каждом немце очень много русского. хотя это и неожиданно, в каждом русском много немца. Или хотелось бы, чтобы было так, да? Ну вот, действительно, по немца найдешь русского, и вполне это касается э, к нашему герою, кота фон Бисмарку. Действительно, вот, ветли разветвленного, очень разветвленного генеалогического древа железного канцлера восходит к французскому королю Филиппу Первому а через него Канни Ярославне дочери древнерусского князя Ярослава Мудрого. Таким образом, седая на германском троне, канцлер мог бы при желании вполне закричать. Помните, как в фильме, да? «Рюриковичи мы!» А впрочем, судя по архивным документам, собиратель земель немецких не был в курсе, насколько, так сказать, достоверен этот факт, о котором мы упомянули, а он действительно достоверен. Интересно, что вот если читать новейшее исследование, посвященное Великому канцлеру, в данном случае я говорю о книге американского прекрасного историка Джонатана Стинберга, Бисмарк, маг во власти, он действительно был магом. Вот если читать его, то начинаешь потихоньку понимать относительно русской великой закваски вот этого немца не знает подчас даже вдумчивый вроде бы исследователь джон джонатан стинберг вот это если не магия ну только вот чудеса в решете стинберг об этой теме не упоминает а, как бы то ни было вот опять же когда люди начинают писать то они так же как и когда делаешь youtube видео приходится делать какие-то броские заголовки там да и вот но Давайте не будем обманывать, я не хочу обманывать вас. Вот Стинберг обманывает э, читателей, говоря о магии во власти. Хочется о магии, да, почитать Бисмарка. Но на самом деле ничего не поминает. Главное, книжку купили и пофиг все, да. Вот. вот. Ну, а мы вкратце отметим, что практические решения, принятые нашим героем с 1862 по примерно 1890-е годы, были продиктованы ему некой демонической силой. Это действительно стоит отдельного разговора. В то время как американский ученый, он сосредотачивается, в общем-то, на написании психологического портрета объекта своего исследования, с широкими, понимаешь, щедрыми американскими мазками, красит и красит нашего героя фон Бисмарка. И что мы можем вообще-то сказать о нем? Вот представьте себе такая смесь русского и немецкого характера. Вот порой до беспамятства щедрый, а час просто да? вот Копейки, цента, евро, тебя дождешься от него. Верный, и всему прочему, друг для одних, он для других гораздо более достойных. Тиранас, и угнетатель, храбрый до отчаяния. А но при этом, опять вспомним героя Лермонтова, героя нашего времени, боящийся скрипа входных дверей. Это действительно так. В общем, действительно, Лермонт такой печорен немецкого разлива. Но не нашего времени, конечно, а времен становления единой Германии. Если же давать такую короткую справку, то Эдуард Реопольд фон Бисмарк Шонхаузен. Первый канцлер Германской империи, он осуществил план объединения Германии и прозван за это железным канцлером. При выходе в отставку получил титул герцога Лауенбергского и чин прусского генерал-полковника с рангом генерал-фельдмаршала. Но я думаю, это могут прочитать все. И... Конечно, вот то, что я говорил в начале, то, что Отто фон Бисмарк является таким культовым персонажем для российских историков и литераторов, нет ничего удивительного. Слишком многое связывает Железного канцлера с Россией. И подчас это вот многое не менее экзотично, чем древнерусские корни германского канцлера. До сих пор, по крайней мере в современной Германии, мало кому известно, что крестным отцом политика Бисмарка был выдающийся российский дипломат Алексей Горчаков, с которым отто познакомился в Санкт-Петербурге, а служил там он посланником Пруссии. Кстати, в Северной Венеции, чуть, от, не чуждому, чуть не чуждому для меня городу, немец проявил себя как заядлый театрал и bon vivant. Во всех ложах очень красивые дамы писал Бисмарк в своих дневниках. В свою очередь, томные петербургские нояды с удовольствием приглашали на балы их путского поклонника. В общем, совет да любовь, как говорится. И тут не обошлось без русской любви всей немецкой жизни Отто. Конечно, вот, если мы говорим о истории его любви с юной красавицей Екатериной Орловой Трубецкой, я посоветовал вам по читать не... заметки в интернете. Я рассказывал об этом достаточно подробно. Вот редакторы, когда вы воруете российских журналов исторических, так называемых, когда вы воруете или когда вы не понимаете, что ваши подчиненные просто воруют, вот, есть программы, при помощи которых вы можете проверять, насколько оригинальные тексты, которые они вам предлагают. Становить это вообще воровство, да? Все это проверяется. Ну ладно, то есть я, опять же, говоря о любви э бисмарка к русской красавице Екатерине Орловой и Трубецкой, советовал бы вам почитать роман Эдуарда Тополя «Бисмарк. Русская любовь немецкого канцлера». А не все эти интернетные подделки. И, безусловно, отдельного разговора, на мой взгляд, заслуживает интерес великого германца к русскому языку. И, опять же, помогал постигать великий и могучий будущему канцлеру петербургский студент, Алексеев некто. Да? Изучив с Алексеевым такие новинки тогдашнего литературного рынка, как «Дворянское гнездо» Тургенева, Отто фон Бисмарк и сам стал писать на русском языке. Вот что происходит, когда ты изучаешь русский язык на прекрасных образцах, не по каким-то учебникам. да, Об этом мне хочется отдельно сказать. Ты учебники, я не знаю, вот если у вас есть дети, посмотрите учебники русского языка. Вот, когда начинаешь... Читать это, да, то испытываешь к нему глубокую ненависть. Это устаревшая лексика. Эти учебники по ним утились прадеды еще наши, да. Все это настолько устарело. Как так можно жить? Ну, ладно, как бы то ни было. Одним словом, прочитав «Дворянское гнездо», Бисмарк стал писать на русском языке. Впрочем, слово билетриста от него ускользнуло, но короткие пометки на русском, сделанные Бисмарком в официальных документах, они до сих пор интересны как минимум для историков. А наконец хотел бы вам напомнить легенду, связанную с кольцом железного канцлера. На внутренней стороне кольца было выгравировано слово «ничего». Ответственная история такая: как-то наняв лютую зимой российской имщика. Бисмарк трижды услыхал от него это слово «Ничего, ничего, ничего», да поразившее немца своей многозначностью. В первый раз имщик ответствовал так на тревогу Баряна о том, что слишком быстро гонит он коней по неровной дороге. «Ничего». Во второй, когда сани все-таки перевернулись. «Эй, ничего». В третье, когда немец в отчаянии замахнулся на ямщика стальной тростью, а тут начал вытирать окровавленное лицо Отто снегом. С тех пор выражение, вот такое двойное, русско-немецкое, алис, ничего, стало излюбленным выражением фунт в любой житейской ситуации. Но, между прочим, стоит сказать, что большинство немецких историков сегодня не знают, что в Германии моду на стальные кольца интерсия, так называемая, с внутренней гравировкой вел именно железный канцлер. Сейчас, если вы будете... Uh, посещать здесь фло если приедете, будете посещать uh, блошинные рынки, это я сказал, да, немножко по-немецки, вы можете найти удивительные вещи, вот эти с, кольца с антарсией, да, то есть с внутренними гравировками, к сожалению, современные немцы ну, не всегда ценят старину, вот досталось наследство от прабабушки, от прадедушки, и уж простите за такое отступление, тут сразу вспоминается такая история как один российский, скажем так, предприниматель, предприниматель в рихие 90-е, нанимал красивых девочек в России. Нет, ну, совсем не для того, о чем кто-то мог бы подумать, а для того, чтобы девочки ездили в Германию и скупали на этих балашинных рынках вот такие уникальные, в том числе серебряные кольца с внутренними гравировками, их. и эти вот девочки вешали их на себя. Почему он красиво да, отправлял на это дело? потому что как-то, значит, ну, на таможне заглядывались на красоту, значит, на красоток не особо проверяли, что они там все в этих кольцах германских. Ну, вот, как бы то ни было, вот этих кольца, у меня у самого есть такое, с удовольствием вам как-нибудь покажу. Вел в моду, да, именно вот тот-то фон Бисмарк. Вот. А и трости, который, кстати, едва не отведал имщик, дипломат велел петербургскому Эльвиру изготовить кольцо с многозначительным с многозначным словом. Таким это, это, так сказать, предок нынешних колец. И не помню в современной Германии, что немецкий аналог русского ничего, это эгаль, до сих пор широко употребляется в германском обиходном общении. И оно тоже запущено. Эгаль – это... Детище, собственно, выражение великого канцлера. Ну, ныне молодежь предпочитает э, говорить на жарко немножко по-другому, скажем, Афьезн там, Павлю Б, да. Вот. Ну, кто запустил в оборот, это я не знаю. А вот Тегаль это словечко, излюбленное великого Отто фон Бисмарка. Теперь давайте поглядим что же действительно говорил о русских от Эдуард Леопольд фон Бисмарк-Шенхаузен. Вот попробуйте, кстати, у кого дефекты э, дикции, дефекты речи, попробуйте 10 раз произнести. Говорят, кстати, очень помогает, у меня знакомый э, логопед так э, общается своим своими пациентами, он 15 раз после их произнести. Отто Эдуард Леопольд фон бисмарк От Отто Леопольд Эдуард и фон Бисмарк-Шюрнхаузен. Это, говорят, помогает речь. Но давайте посмотрим, что он говорил на самом деле о русских. Я буду говорить сейчас медленнее, чтобы вы могли подумать, насколько его слова актуальны и для нынешних жителей России, и для вас конкретно. Буду рад, если вы выскажете свои мысли по этому поводу. Итак, цитата. «Россия опасна мизерностью своих потребностей». Русских невозможно победить. Вы в этом убедились за сотни лет. Но русским можно привить ложные ценности, и тогда они победят себя сами. А русские долго запрягают, но быстро едут. Это, вот последнее выражение, которое я процитировал сейчас, да. Как-то принято считать э, таким русским народным, что это э, так русские говорят о себе сами, да, всегда испокон века. На самом деле нет, это опять же. Отец этой крылатой фразы – Отто фон Бисмарк. Будучи немецким канцлером с русской душой, в а том что душа у него была русская, мы, наверное, немножко уже показали вам, Бисмарк произнес и записал немало, немало слов о России, которые действительно стали крылатыми. Исходя из этого факта, исходя из исторических масштабов личности собирателя земель германских, не приходится удивляться тому, что на Отто фон Бисмарка повадились ссылаться на не все, кому не лень. Как говорится, не хватает собственного авторитета, прикройте чужим, как зонтиком. А между тем, наш Рырикович, истовый любитель всего русского, вероятно, крайне изумился бы, узная, он, как его слова толкуют и переначивают иные русофобы. Вы, наверное, помните, с чего мы начали мы этим и продолжим насчет того, что стоит ли бумага или договор с Россией подписанный на бумаге, кто чего стоит Россия, бумага, договор кто кого дороже, чего дешевле да? но на самом деле опять же насколько я знаю в Украине переняв от некоторых западных историков вот такой, такой пассаж Бисмарка сделали автором стратегического отделения от России и Украины. И берется вот в данном случае цитата, которая вырывается из контекста. Давайте послушаем цитату. Я процитирую сейчас. «Могущество России может быть подорвано только отделением от нее Украины. Необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России. Для этого нужно только найти и взрастить предателей среди элиты, и с их помощью изменить самосознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть всю русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Все остальное – дело времени. Конец цитаты. Конец цитаты, но не бисмарка. Я скажу вам честно, что никогда ну, не увлекался, что ли, Творчеством Бисмарка на немецком языке, тут пришлось взять его трехтомник, долго копаться в нем и не найти ничего подобного. Цитата просто приписана Бисмарку. Знаете, как она? Да, с одной стороны, она всем выгодна. Она выгодна, с одной стороны, ну, тем, кто хотел бы показать, что у Запада есть планы, и вот всегда были у Германии планы противопоставить Украину, России, да. С другой стороны, здесь же вот цитата так подлинненько вкраплено такое, что вот одна часть великого народа, видите, вот как бы Бисмарк признает три единства знаменитые, три единства русского, украинского и белорусского народа, да, то есть одна часть великого народа. То есть цитата, она как бы удобна всем, и все как Пользуется и, простите, как туалетной бумажкой, да, прикрывая свой зад. Не очень чистый. И так повторю, что в трехтомом собрании сочинений нашего героя нет ничего подобного. Читаем там нечто совершенно иное, Это Я перевожу для вас. Партия вела страшную двойную игру. Я вспоминаю, какими обширными записками обменивались эти господа. Порой они знакомились с содержанием записок и меня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 Хотя и без того едва не большинство волоросов оказывались в пределах максимально расширенной территории Польской Республики. Конец цитаты. Так Бисмарк ужасается той игре, в которую его пытаются втянуть. Именно ужасается. Вот так. Если мы возьмем многие известные пословицы, поговорки, да, мы не задумываемся об этом. Так же, как в истории, бьется кусок, да, и он цитирует этот кусок с какого-то определенного момента. А что было за ним и после него, это скрывается. Это такое социальное оружие, при помощи которого каждая сторона пытается достичь его чего-то. Ну, при помощи такого оружия, да, когда правда все равно откроется, то вспомним пословицу, например, «Моя хата с краю», да, на самом деле, пословица, как известно, звучит «Моя хата с краю, я первого врага встречаю». Вот так и Бисмарка. Здесь играем, здесь не играем, здесь играем. Каждый раз дергал на цитаты. Придумал трехтомники. и это поразительно, потому что, в принципе, конечно, понятно, что российские журналисты подвязающиеся на Ниве тайн-загадок и тайн истории они же не будут читать оригиналы, не полезут в трехтомники. Зачем, да, так сказать? За свои гроши они напишут откроют интернет, передерут там и все такое прочее. Вот и так здесь, в отношении Бисмарка, Канцлера оболган, взята, вырвана цитата, придумано предложена ему и так далее, и так далее. Но... Между прочим, вот э, ревизионистам от истории э, должно было быть известно, что партия, о которой пишет Бисмарк, это вот партия, которая вела странную двойную игру, да, вспомните, которая намечала расчленение России, отторжение и все прочее. Так вот, ревизионистам от истории известно, конечно, что пишет Бисмарк о так называемой партии еженедельника, выступавшей за расчленение России. И как раз ее железный канцлер предельно жестко э, критиковал, но ну, не ревизионистом, не вот этим всем помните такой образ есть у замечательного писателя Владимира Войновича, там как же это назвали, журналиста, который вот, просто печатал на машинке с огромной скоростью, да? И все равно, то есть это такая обезьяна за печатной машинкой, обезьяна за компьютером такой остается. Главное дать вал, вот. Им-то, конечно, все равно, так сказать, это не важно. Они вложили в уста великого сына германского народа слова его политических оппонентов, да. К тому же и переначали их на злобу дня. Дело в том, что Бисмарк знал о Малороссии, но вообще не ведал об Украине. Я не, встаю, не хочу сказать, я не встаю ни на чью сторону, я просто рассказываю, так как это было в истории. Или вот другой, так сказать, популярный как раз у ненавистников России пассаж якобы от Бисмарка. Ну и у россиян тоже, которые хотят приписать ему то же самое. Вот то, с чего мы начали. Договор с Россией не стоит той бумаги, на которой он написан. Давайте возьмем, откроем первоисточники посмотрим полную версию фразы. Она звучит совершенно иначе.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 Игра ведется или нечестно. А... а вот не играть вообще, ну, вероятно, не получается в силу разных причин. Об этом уже не будем говорить. Одним словом, я хотел бы подвести итог своему рассказу. Надеюсь, вам удастся послушать речь фон Бисмарка. Просто как звучит его голос. И, конечно, извините за ужасное качество записи. А вот, это звукозаписывающая машина Эдессона. Одним словом, в год, когда в Германии будут отмечать 205 лет со дня рождения Фенебисморта, продолжается борьба, как бы это ни звучало банально за его историческое наследие. «Бор, и борьба, эта, что самое забавное, ведется не на родине железного канцлера, а в основном на стыке двух стран России и Украины. Для меня это, как бы то ни было, достаточно печально. Но хочется садиться, надеяться, что в какой-то степени я сегодня посодействовал установлению исторической истины, рассказав вам о подлинных, а не безмышленных русских мотивах в жизни великого нашего Юрия Танича.